Сосед 45-й такой симпатичный. Да козел он твой сосед. Что случилось-то? Попросил его вкрутить мне лампочку. Не пришел, зараза. Пришел, вкрутил. Даже кран на кухне починил. Ну тогда я не понимаю, что не так. Спасибо-то он не взял.